Самая низкая цена в комплексе, жилой комплекс Немецкий Квартал. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске реально самая низкая цена в жилом комплексе Немецкий Квартал. 42,5 метра, с балкончиком, с хорошим видом из окон, поэтому посмотрите это видео до конца. Жилой комплекс Немецкий Квартал состоит из 12 домов. Вот так он выглядит сверху. Ориентир улица водораздельная, очень хорошие дорожные развязки. К комплексу можно попасть как с улицы Транспортная, там же автобусная остановка. Можно заехать и выехать на улицу Яна Фабрициуса, там же выезд на дублер, откуда в любую точку Сочи можно попасть без пробок. Немецкий квартал находится в окружении нацпарка, там же озеро, где можно половить рыбу. На улице Яна Фабрициуса находится один из самых популярных сельскохозяйственных рынков. Как видите, море в пешей доступности. На самом деле, выйдя на улицу транспортную, до моря идти около 30 минут пешком. Девятая гимназия в двух километрах. Сейчас на ваших экранах живой комплекс «Лесное». Там есть неплохой ресторан, частный детский сад, спортзал и много чего интересного. Вот на этом пятачке строится апартаментный комплекс, который будет сдаваться через полтора года. Цена на минуточку от 125 тысяч за метр, а у нас готовые с документами практически за те же деньги. Вот там на горизонте это немецкий квартал, первый, второй, это третий и четвертый. И возле четвертого дома вот тут на террасе такая детская и спортивная площадка. Это заезд с улицы транспортная, тут же автобусная остановка и из нюансов, да, из таких неприятных, это только вот эта лестница. Общая площадь 41 метр, сделаны потолки, разводка электрики, санузел совмещенный. Висит двухконтурный газовый котел в баксе, то есть тут такая просторная кухня-гостиная, зона ТВ, смотрю, сделана. Розетки все под кухонный гарнитур. Ну а здесь спальное место, тоже зона ТВ. Вот с таким видом понятно, что этот пятачок когда-нибудь застроится, но он не помешает. Друзья, и прежде чем я озвучу стоимость, хочу вас попросить поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях. Если вы не подписаны на канал, нужно подписаться. Обязательно там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Теперь цена. 6 миллионов 600 тысяч. А это получается по 155 тысяч за квадрат. Ну что далеко ходить? На соседнем пятачке апартаменты, которые будут сдаваться только через полтора года. Стоимость 125. А здесь готовые, с документами, можно купить в ипотеку. В общем, готов ответить на вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Но у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Канал Стрит. До новых видео. Пока.